Куда спешишь? Очень тороплюсь. Нужно домой добраться, к шести. А что так? Да не хочу пропустить интересное. А где? Да на ютубе. А знаешь, что очень интересный есть канал, в том числе канал Мир? И канал Ирины адарчук Пауль. Знаю, что многие на эти каналы подписаны. К примеру, мои друзья и знакомые уже подписались. Они в топе? Тренд? Пока еще нет. Но думаю, что это не за горами. И Федя быстро зашагал к дому насвистывая песенку ТОП-ТОП.